Продаю квартиру на Бытхе в своем доме. Двушка, цена всего 6%. 500. Всем привет! Появилась срочная продажа. Двушка на Бытхе по улице Дивноморская, 12, посмотрите по карте. Если вам этого не хватит, то в конце данного видео выскочит ссылка. Ролик будет называться «Трешка на бытке по адекватной цене». Посмотрите это видео, как раз все рассказываю про дом, показываю дорогу, место в общем, со всеми подробностями. Итак, в моем доме компактная двушка, площадь 36 метров, квартира без ремонта, цена всего лишь 6,5 миллионов. Все подробности по телефону, который появится на ваших экранах.